На тренинге я первый раз пришла сюда по рекомендации мамы. Мама уже здесь была, проходила этот тренинг и очень рекомендовала, сказала, что много интересного и много полезного для женского здоровья. Два дня пролетели очень незаметно. После первого дня вечером было состояние легкости, спокойствия. С легкой головой легла, со светлыми мыслями спать. Точки, очень много информации по точкам, все хочется применять, но надеюсь, что мне это все пригодится, буду работать, буду применять разминку, работу с циферблатом, крестец, голова, ну что еще, и наверное я бы рекомендовала пройти это всем женщинам, очень полезная информация. Спасибо большое Наталья Константиновне. Все было очень здорово. Спасибо девочкам за атмосферу. Очень чувствуешь себя гармонично. Очень напитали женскими энергиями. Все здорово. Спасибо большое.